أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس الذي يوسوس في صدر الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للبضوء شيطانا يقال له ولهن فاتقوا وسوسا صدق رسول الله Прибегаю к помощи Аллаха от побитого камнями сатаны. может сказать, Аллаха, все милости в милости что Сегодняшняя тема может что по не может и что Человек отдвигает, толкает на добро или зло, на хорошие дела или на плохие дела, на поступки разные толкает. Их иногда называют эмоциями называют, иногда называют инстинктом, иногда называют просто одним словом как смысл. То есть речь сегодня будет о смысле, который посвящает наше сердце. Можно сказать это как смысл, можно сказать как предложение, можно сказать как речь. Все, что приходит сюда, на главный наш командный центр, который управляет телом, это «кальп», туда приходят разные предложения, и это нас толкает на хорошие дела и на плохие дела. Соответственно, для нас, для верующих людей, для мусульман, дабы тетрадь деяний, чтобы была закрыта не только полностью запечатанной грехами, без награждения, а чтобы была она только закрыта полными богоугодными делами, она закрыта, с печатью, что была, нужно для верующего разбираться, откуда эти смыслы приходят. То есть адрес адресат. То есть от кого эти предложения, эти смыслы пришли в кальп. Когда человек разбирается в этом, то он себя спасает, естественно, от вечного ада, которая может быть, как для нас, для россиян, видна, это зима холодная, может быть, холодным адом. Также есть горячий ад, поэтому мы видим это и летом видим, когда жаркая погода, мощная стоит, прям горячая, и видим зимой, когда мощнейший холод. За рубежом, где лето, они не видят, а мы, аль видим – Оба варианта, как холодный, так и горячий. Так вот, от этого спасти нужно человеку разбираться именно в том, что посещает это сердце. Первым делом, когда приходит в сердце некий смысл, предложение, первым делом нужно человеку остановиться. Остановиться, успокоиться и Взвисить. То есть, как ислам учат, это у нас распространенная тема, это сабр. И как на примере весов, то есть вешивая, уравновешенно совершать соответствующие действия. Не просто, как у нас говорят, инстинктивно сработал или же сделал, или же говорят, э эмоция взяла вверх надо мной, говорят некоторые. Или же некоторые говорят, «Ох, зачем я вот это сделал? Зачем я сказал?» То есть мы видим, что человек торопится. Поэтому первым делом, когда приходит смысл, он должен остановиться. Поэтому и говорит, когда гневаешься, посиди, не проходит, лежи, не проходит, душ прими, гуселя обнови. То есть, чтобы не совершить ошибку от мысли, которая была здесь, от предложения. Иначе результат будет плачевным для верующего. Наше сердце, которое по разу звучит как кальп, которое переводится не просто как сердце, а как «переворачивающийся», Он переворачивается, может быть, верующим, за ночь может быть, неверующим, утром может быть, снова верующим, <coughs> совершая грехи, вечером может быть, опять неверующим. Но об этом... Мы не знаем. В делах, в действиях мы это, конечно, видим. А также мы это видим в предложениях, которые посещают наше сердце. Особенно это когда заметно, когда человек выходит из комы, что он говорит, уже заметно, что у него в сердце. Или же когда человек, как у нас для мужчин самый удобный пример, это когда едешь и бац, гололед и машина тебя не слушается. И в это время, что вылетает из языка, вот это означает у нас сердце. И тут-то мы можем контролировать, у нас какого уровня вера, если она есть или нету, Зависит от того, что мы говорим во время такой непредвиденной ситуации. То есть как мы все поведем. Потому что что искомое, что во время этого скольжения голова не работает, а работает полностью сердце. То есть все, что в сердце есть, выходит через замочек. Это замочек, а это сундук. Поэтому мы, когда разговариваем, всегда что делаем? Фильтруем, что говорим. А когда никого нет, можем ей что угодно сказать. Потому что здесь что делать? Фильтрует. Слова «выбирай», это тот то тот и человек, непростой там, выбирай выражение. А когда это выключается? Когда выключается? Когда человек из кумы выходит? Из анестезии или же во время вот этого скольжения? То есть именно во время страха. Ну и когда гнев, а это у нас чаще происходит, чем э, какие-то болезни, то здесь полностью отключается. В гневе управляет телом сердце. Только что внутри сердца в это время, чьи предложения. Поэтому, что же касается того, что туда идет? Предложение, мысль, смысл, или как его назвать, смыслы. Смысл, который посещает от Всевышнего Творца, это называется милость. Священная милость ⁇ это милость Всевышнего. Посещает тоже от Аллаха наше сердце. Это милость называется. Также может посетить наше сердце смысл от ангела. То есть со стороны ангела может прийти некий смысл, некий э, мысль. Это называется ильгам, вдохновение. То есть на основе вдохновения человек говорит некоторые вещи, и надо думаешь, вроде ребенок, а на вопрос ответил. А вопрос стоял очень серьезный, мощный, папа не знает. А ребенок взял и ответил, например. Или же в других ситуациях, когда человек что-то сказал, что-то сделал. Благодаря тому, что посетила это, оказывается, было у него предложение от ангела. Некое пробуждение. Это называется вдохновение. Также посещает предложение наше сердце со стороны нашего нефса, эго. Это называется воспоминание или же память. Особенно, когда в Намазе мы стоим, мы вспоминаем всегда не будущее, потому что будущее, как ты вспомнишь, а всего не было. Это, естественно, в основном прошлое. Это называется как раз воспоминание. Это все желание, это все предложение от нашего Невса. Если первое предложение, которое посещает наше сердце, это от Всевышнего Творца, второй вид, который посещает наше сердце, это от Ангела. И третье, что посещает наше сердце, это от нашего нефса. И, соответственно, четвертый вид, который посещает наше сердце, предложение, такое, которое нас толкает на зло, на грех, это называется по-арабски уэс то есть «ошептывание сатаны». <coughs> это сердце, как наш дом, который посещает разные люди, могут прийти люди с чистым намерением, могут прийти людей с другим намерением. Поэтому, как дом посещают разные люди, также и сердце посещает разные предложения. Вопрос – они от кого? От Всевышнего ли, от Ангела ли, или просто это желание наш, нашего эго, а может это мысль сатаны. Поэтому когда муж особенно задержался, тот посещает, естественно, сердце жены разные предложения. Где он? С кем он? Почему? Как? Где? За что? Что я сделала? То есть разные мысли. И вот, вот тут самый главный вопрос. Она должна проконтролировать, чьи это предложения. И даже те, которые нам осуществляют, именно для них эта тема, потому что это все из... Сурой, Нас и из Хадиса пророка. Также и супруга, то есть мужа посещает разные предложения, если, если жена где-то с кем-то что-то просто встретилась, а может не встретилась, может просто шла, а мужа уже посещает, как она, почему она с ним, что она там, как она, где. То есть опять же посещает и мужа такие же предложения. Также могут посещать и просто желание, какое-либо желание. Эх, вот это бы сейчас сделал. Но раз уже сделал, значит, понятно уже, это желание не все. Соответственно, в теме нашей жизни, особенно религиозных людей, когда человек что-то желает в сердце, но видит другое, образуется борьба. И вот тут для верующего – нужно знать выход из положения, то есть как справиться с этим, с этим толкающим предложением, которое толкает на грех. Это греховное предложение, потому что он видит нестыковка. По религии стыкуется, а вот в сердце не стыкуется. Это могут быть у компаньонов по бизнесу, могут быть у супругов, у мужа, у жены. Могут быть между двумя братами, сестрами, соседями, могут быть разные предложения. И тут весь вопрос, что разум говорит по поводу этих посещаемых предложений, от кого они, чтобы он потом вместо гнева что сделал? Успокоился. Что же касается четвертого вида, так как наша тема – это «Восвеса», это «Нашёптывание сатаны», то как происходит. Шейтан, у которого цель сбить человека с истинного пути, он знает, что Аллах существует, но мы его называем по арабски кефир, что означает неблагодарный. Он разговаривал со Всевышним, поэтому назвать его неверующим нелогично, если он разговаривал если в он говорил, я буду сбивать людей, поэтому он неблагодарный. И у него цель сбить человека с истинного пути, а именно забрать иман, то есть веру, чтобы в сердце не было веры. И вот что он делает? Первое, он говорит, то есть образуется некий голос в сердце, который толкает, естественно, на зло, на грех. Оно может быть не столь большим, может быть даже очень маленьким. И сатана, шайтан, именно ждет, пока вот это предложение утвердится. Как у нас говорят, корень пустит. Как только это укореняется, для этого может пройти день, может, неделя, может пройти и месяца, пока это предложение укоренится. И когда она укореняется, у человека уже эта мысль увеличивается и, как у нас говорят, кубаторит. То есть начинать его постоянно говорить, анализировать, проговаривать, но не языком, а именно уже здесь. То есть отсюда что делает? Сюда идет это предложение, которое сатана установил несколько месяцев назад. После этого, когда это устанавливается... В сердце у верующего, естественно, я говорю именно про намаз совершающего человека, не того, кто намаз не совершает, потому что неизвестно верующий, неверующий Намаз совершает уже более гарантии, что он верующий, так как намаз совершает, значит он доказывает, что он верующий. А на улице отличить безбожника от верующего практически невозможно, потому что и тот намаз не читает, и этот намаз не читает. Поэтому говорю именно для совершающих намаз. Так вот, когда смысл установился, прошли месяца, у верующего намаз совершающего должно образоваться в сердце изначально маленький такой, как на примере перекрестка. То есть засомневался, повернуть направо, а может налево. То есть человек начинает размышлять, правда ли это, может, неправда. То есть образуется что? Сомнение. Мысль превращается в сомнение. И, соответственно, человек, который мало обращает внимание на свой дух божественный, редко читает Коран, редко посещает мечеть, особенно в священной ночи, как вчера был, например, Рагаиб, не уделяет должного внимания, говорит этот бедрак, он что делает? Он, даже не понимая, погружается в огромный грех. Именно в забучий песок. Забучий песок, который называется уэс-вэсэ. И после этого эта мысль настолько укореняется, что он начинает уже совершать грехи. Для верующего же нужно... В это время прибегать ко Всевышнему Творцу. То есть минимум он должен говорить Ауза биллахим на радим. То есть это минимум, что он должен, когда идет это предложение, минимум, он должен говорить Ауза биллахина радим. То есть он должен направляться за помощью ко Всевышнему Творцу. Так как об этом в Суре нас, Всевышний Аллах, говорит, скажи, что я прибегаю к Господу людей. «Скажи, я прибегаю к царю людей». «Скажи, я прибегаю к Господу людей». От чего? От зла нашептывающего шайтана по имени Ханнес. Именно Ханнес. У пророка спросили, как он выглядит. Пророк это рассказал, как визуализировал в виде свиньи, огромной свиньи, но с хоботом. И он охарактеризовал его так, что он приходит именно сзади и между лопатками сзади сует свой хобот прямо в сердце, между лопатками сзади, и как из воронки льем бензин в бензобак, точно так же этот ханес льет грязь в сердце. И в это время уже если сомнения нету нету борьбы, то это все льется как как открытая пропаганда, без пробки, то есть все льется. То есть он разрешает, как на языке компьютеров, разрешает коннектор, что ли, говорят. То есть передача информации он разрешает, и все туда это льется. И сатана его буквально ловит, как рыбу на крючок. И он ничего не может делать, после чего начинают начинает в это верить. А это было предложение, это были мысли не его, а сатаны. И, и это все начинается, опять же, повторяю, для верующего именно с омовения. Так как пророк говорит, вудо и шайтана. В омовении, в тахарате есть шайтан. Его зовут валяган. Именно во время тахарата, во время омовения. А, кстати, надо напомнить, амовения это ключ к намазу. Почему в намазе разные мысли прощаются? Значит, ключ недостоверный. Когда ключ совершал, точнее создавал, делал, когда ключ делал, значит, ты ключ сделал как? Некачественно. То есть во время тахарата относился небрежно. Так просто руки помыть, там грязь просто так. А это ключ. А если ключ, зубчики неправильные, намаза откроется? Нет. Намаза – это замок, а ключ – это тахарат, это мовение. И вот пророк говорит, «фет тяку бойтесь нашептывания воды. То есть право подчеркивает именно во время воды. То есть человек берет омовение, и он начинает думать, а это мысль, место помыл или нет. Это вроде место сухо осталось. Может, за тахарад будет, по-моему, что-то выделено. Может, гусель, я когда брал, по-моему, некоторые части тела остались сухими. И он начинает эту мысль переварить и переваривать. И в книге говорится, что он буквально дает руку дружбы сатане. И все начинается с маленького сомнения. Поэтому и право говорит «остерегайтесь на шептывание". Поэтому у нас в религии есть правило «ля якину ля язуль бишак», что означает «убежденность, знание, истинное знание не удаляется сомнениями». То есть ты знаешь, что ты руки помал, все, идешь на намаз. Ты знаешь, что меня совершил, фарзы выполнил, значит намаз достоверный. Естественно, если из шести фарзов, то есть стояние, поклон, сажда, сиденье, такбир, то есть шесть фарзов, чтение аттаха это чтение салавата, это выходит на уровень ваджба и сунны. Поэтому говорю про фарзы, потому что если шесть фарзов выполнены, такбир сделал, стоял, 90 градусов поклон, саждя сделал, посидел, все шесть фаз выполнены, значит намаз достоверный. Здесь перечитывать намаз не надо. Если один из шести фазов нарушен, то есть он забыл сделать руку. или же один саждя даже не сделал, без саждя, или же не сидел во время тахета, то есть фарс сидеть. Если он это не сделал, конечно, намаз надо перечитывать. А если все это он сделал, нужно ли перечитывать? Нет. По правилам «якын лезль бишек», опираясь на данные правила, нельзя сомневаться ни в омывении, ни в намазе. Поэтому человек, который на это не бросит внимания, как мы сказали по поводу установления предложения в сердце, месяца проходит, и человек, который раньше смотрел на свои минусы как на Минусы. Через несколько месяцев он начинает смотреть на это как на нормальное явление. То есть если он смотрел раньше на то, что он утром проспал на намаз, это он переживал, теперь после этого он смотрит на это, ну, до обеда можно и сунут читать, и фарс читать по фикху. Фикх так говорит, если проспал, то сунут читается и фарс читается. Это не коза, это называется запоздавший на намаз, потому что хоть и на намаз... Длится до восхода солнца, но все-таки время до зухар-намаза. А, поэтому что? Это не минус. Все он что он сделал? Перешел в черту. Раньше смотрел как на минус, как я мог проспать на намаз. Это же диалог со Всевышним, моего его проспал. А сейчас смотрит как? Ну, нормально, а что тут поделаешь? Ничего не поделаешь. Или же еда в составе ликер. Он говорит, ну, это испаряется. А раньше он смотрел на это как очень осторожно, богобазинно, говорит, тут ликер написано, мало ли там положили, не положили, я не буду даже это проверять, потому что есть выбор купить другие конфеты. Ладно, выбора нет, а ты в пустыне умираешь, да, кушать можно, но тут выбор есть. Он это смотрел раньше богобазинно, а теперь, говорит, ну, он испаряется. Торт берет, в торте написано... Спирт. Это, говорит, пищевой спирт, это, говорит, это не харам, это, говорит, нормально, испаряется, его даже не ложат, просто для цены пишут через запятую, потому что чем больше состав, тем больше цена, поэтому, говорит, нормально. То есть он что делал? Вот перешел эту черту. То есть он уже очень сильно сидит на крючке у шайтана. После этого он уже раз свои минусы видит, как на нормальном уверение, смотрит на других уже, но наоборот. Тут уже как русская поговорка, уже в других он начинает видеть царинку, а у себя уже бревно не видит. Уже образуется как русская поговорка. То есть он начинает видеть уже минусы других людей. А у нас, как раньше говорили, каждого, кого увидел, думает, что это хазра и каждого, когда видишь хорошего, думает, что ты плохой. Соответственно, здесь, в этой теме, он начинает думать, что он лучше читает Коран. Он лучше в религии, он более выше перед Всевышним Творцом. Хотя иногда грешит, конечно, зато он более любимый, чем другой. То есть начинаются образоваться вот такие мысли, которые ведут полностью его отдаление от хак, то есть от истины. И постепенно, опять же повторяю, для совершающего намаз, а не для уличного верующего, для совершающего намаз, начинаются такие уже предложения, как «А кто создал небеса?» Мысль образуется в сердце. Человек скажет «Аллах», после чего опять же шайтан придет, опять же скажет «А кто?» Небеса спросил, теперь землю спрашивает «Кто землю создал?» Опять же верующий говорит «Аллах». Но и в конце шайтан не сразу же, неделя, месяц, а потом скажет «А кто Аллаха создал?» где он расположен, из чего он состоит, и где он сидит, и как он правит. И тут-то, вот тут-то вопрос, как выйти из положения, чтобы сохранить иман. Вот тут-то он должен сказать «Ля иляхалиллах Мухаммаду Расулу Аллах». То есть он должен повторять и повторять, повторять. Особенно сейчас этот месяц, как посланник Аллаха говорит, это месяц Шахрулла, месяц Аллаха, Раджаб. Поэтому особенно в этот месяц надо читать больше ихлас и вот это предложение, которое мы знаем, «Калимей шахада», то есть «Ля Ильхна Мухаммад Расуллулла». И в завершении, началом всего этого является, как Посланник Аллаха, мир ему и благословен говорит, когда один из вас заходит в баню, или в ванную, или в душевую кабину, то есть там именно, где он моется, тахарат собирает берет, пусть остерегается испражняться, пусть остерегается, пусть Хайгард там говорит не испражняется, так как уэс-вэсэ на как раз от этого, что человек что делает, испражняется в ванне, в душе или в бане если он зашел в баню и ну чуть-чуть мочу можно пустить, это баня я смою, все это уже ты дал разрешение, доступ ты открыл двери для уэс -вэсе. Добро пожаловать, Василья, ты сам открыл дверь. После чего Васиса будет не только в намазе, а по жизни везде. Как я буду жить? Как я буду завтра? Как я тахарат, как я гусер, как я намаз. Это все уже конец. Поэтому, как вот Права говорит, остерегайтесь испражняться в душе, в бане. И на этом и завершаем. Пусть наш ключ к намазу омовение будет лучшим образом. И пусть данный месяц Раджаб, который является месяцем посева, после чего это месяц Шабан, это месяц полива, после чего месяц урожая, это Рамадан, чтобы этот месяц, иншаллах, нам Аллах разрешил провести достойным образом.